Здравствуйте, мои дорогие читатели. С вами я, бар И я рад, что у меня наконец-то появилась возможность встретиться с вами лицом к лицу. Для этого я специально заказал себе эту маску. Я не хочу показывать свое лицо, потому что я боюсь, что меня так или иначе встретит и это самое лицо не начистит. У меня есть идея в обозримом будущем проводить стримы. И я хочу узнать, что вы вообще по этому думаете. Зря ли я потратил свои 272 рубля. Да, кстати, пусть факт на заднем фоне вас не смущает. Я не русский, поэтому мне можно. Я боялся, что я не смогу видеть ничего в этой маске. Но однако я вижу, ну, хорошо. И мне интересно, хорошо ли меня слышно. Я это видео записываю немножечко так экспортно. То есть я уже давно хотел его записать. Но у меня не было даже примерного сценария, о чем в нем говорить. На самом деле я только что пришел с экзамена. Я даже еще как вы видите, не переоделся. Пишите все, что вы думаете по поводу возможности более близкого, так сказать, контакта со мной, о том, что вы хотите видеть на стримах и так далее. Лично я хочу для нашего первого стрима, ну как вариант, пройти одну визуальную навелку, совсем небольшую, от российских разработчиков, она бесплатная в Стиме. Также я хочу, если вдруг... Эта идея с близким контактом, так сказать, сойдет, то я хочу постымить именно постымить игру от разработчиков бесконечного лета. Деньги, любовь, рок н ролл Как-то так она называется, по-моему. Я хочу ее вот купить в день выхода и постымить. То есть, если вдруг у моих стримов будет ажиотаж, то есть такой вариант. Если не будет, ну значит я зря потратил 272 рубля. Ну что, ну с кем не бывает. Кто-то вон квартиру продал, вложился в МММ зря, а я вон пил себе маску. Ну, даже если стримы вам не зайдут, то я буду ходить в ней на мероприятие. То есть, когда я стану всемирно признанным автором, когда меня будут звать на мероприятие, я буду вот ее надевать, чтобы моего рожу никто не узнал и чтобы мне не начистили ебало. Я очень надеюсь на нашу встречу в ближайшем будущем. Всем пока.